Здравствуйте, с вами Александр. Центр Калининграда. Площадь Победы. Сегодня пятница. Достаточно тепло. Вот такие у нас... Как-то называется деревья цветочки, наверное, фонтанчики. Народ никуда не спешит. О, какие кадры. Офигеть просто. Ничего себе. Сепями обвешался. А какие у нас интересные персонажи попадаются. Надо тоже такую прическу сделать. А то что-то очень скучно. Пришел в центр для того, чтобы снять видео об обменных пунктах, где у нас валюты менять выгодно, чтобы люди, которые к нам приезжают или которые переехали недавно, не бегали не искали, где дешевле. Хочу показать, где действительно можно несколько вариантов, где можно это делать. Я думаю, это будет полезно. Такой фонтанчик. Такие приятные кафешки на улице, как в Европе. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.